Ильяна пишет, у кого и как попросить прощения, когда вынужден срубить дерево? У дерева. Надо просить разрешения и просьбу у дерева. Вообще дерево, по крайней мере, как нам друиды рассказывают, дерево очень обидчивое. Даже когда вы с ним хотите поговорить на какие-то святые темы или помочь вам, или как-то нельзя даже, чтобы рядом были члены вашей семьи. Дерево любит, чтобы вы напрямую с ним разговаривали, один на один, высказывали массу уважения, почитания. И оно может вообще обидеться, оно может и не дать то, что вы просите, ну, потому что уровень сознания по их, по их царству выше, чем у человека по нашему царству. Поэтому там другой тип отношений совсем. Принято просить прощения, и если мы его рубим или берем ветку для того, чтобы что-то сделать нам для дома, например, Плу, ну как, плух или там стрелу, что-то такое, то минимальные должны быть для него, для дерева, минимальные раны, минимальная обида. Опять приведу вам пример. У нас в Новой Зеландии есть необычное очень дерево. Это вид сосны, каури называют, невероятных размеров. То есть оно достигает, ну, ну, так, ну это что-то просто чудовищное. Задерешь голову, не увидишь макушки. И очень оно огромное. И у него очень тяжелая, сосна, тяжелая древесина красного цвета. Так вот, такие деревья, по-моему, это эндемик, то есть они больше нигде не растут. Они вековые. Они вообще с древнейших времен, еще когда, может быть, острова наши были вместе в одной Гондване там, географически, этих деревьев не так много. В принципе, наверное, их можно пересчитать. Ну, может быть, сотни их. И если такое дерево растет на территории какого-то племени, то племя к нему относится с почтением и дает ему имя. И естественно, проходя мимо, разговаривает, здоровается, погладить может. Ну, в общем, максимум почтения должно быть. Разрешается сделать из него каноэ. Вообще, каноэ здесь это такой вид магический транспортного средства, одушевленный. Каноэ делается для племени, для путешествий очень или военного характера, или за рыбой куда-то далеко. Поэтому можно было конно делать вот из такого каури. так вот у них существует огромный, огромная процедура просто расписанная по секундам. подготовка многодневная к тому, чтобы мы пришли вот к этому дереву, с ним разговаривали, определенные люди имеют право Шаман должен что-то там какие-то прочесть ритуальные страшные, Обращение. Потом они начинают аккуратненько его резать, тысячу раз извиняются. Ну, в общем, потом, очень долго, несколько месяцев по очереди, они продалбливают в нем основания, чтобы сделать каноэ, дают название, имя вот этого дерева, и душа переходит в это каноэ и защищает племя. И обязательно при этом нужно сажать новые каури. Но это вообще очень серьезная история. Но, конечно, этого всего не знали поселенцы, которые приезжали сюда из Европы. И когда приехали первые англичане 200 лет назад, это было, по-моему, 200, теперь уже 300 лет назад, они, конечно, этого не знали. Они на кораблях своих приплыли. И просто так... Гуляя по, по, по чужой территории, которая принадлежала какому-то племени, они срубили э, вот этот вот каури, древнейшая, но которому просто непонятно сколько тысяч лет, и оно у него было святое имя. Просто у племени, как говорится, но ну, не было, не было вообще. Они, они просто не понимали, что происходит от этого кошмара и от этого ужаса. И первое, что в племени сказали, это то, что, конечно, грядет какая-то беда, потому что просто так это не бывает. Это, это вообще это, это наказуемое ужасное событие с последствиями. И буквально через несколько дней на территории вот этого самого места, где было срублено Каури на берегу, разбивается английский военный корабль. Чудовищное совершенно было. Ну, во-первых, оно разбилось, во огромное количество людей погибло. Это был военный огромный корабль. И он проходил по узкому входу в в залив с океана, в залив. И вот это место входа, оно было ну, совершенно спокойное, вообще никаких проблем. Но вот как раз, когда оно заходило, вот как раз тогда и получилось, часть воды опустилась, и на песчаной отмели, песчаная отмель как будто сама поднялась. То есть непонятные вещи мистические происходили. Этот корабль вдрызг. И вот это племя стояло на берегу, и они такие сказали, это вам, пожалуйста, что вы наше дерево тронули. Кто же вам, имел, ну, кто вам разрешил вообще такое светотатство на нашей земле совершать? Так что вот я вам так ответила. Надо извиняться перед деревом и очень подробно ему объяснить причину, почему мы его беспокоим. Галина пишет. В дневной суете по пути на работе я всегда проговаривал благодарственные слова своему роду, космической семье за дарованную жизнь. Отлично, Галина. Я думаю, что вот каждая мысль такого рода, она, ну хоть немножечко, но карму уменьшает. Так что вам род должен быть очень благодарен.